Здравствуйте! С вами Руслан Нагорнюк из школобоя УГЭ. В этом уроке мы откроем тему рабочее название, которое у нас мягко-жесткая борьба. Или же более известные это шлунги, рыбки, незаметные удары в борьбе. Вот такая тема. Мы используем такое упражнение. Вот мой партнер стоит и я его буду толкать. Он должен провалиться. Я давлю, он должен как бы поддаться моему давлению. Очень часто бывает, человек смотрит, ты меня толкаешь, да, и я, оп, а, и немножко как бы я проваливаюсь, но я жесткий. Или, например, могу э, посмотреть на одно плечо, а толкнуть другое. И тогда он э, толкает, да, и тогда он как бы глазами смотрит. Надо не глазами смотреть и потом реагировать, а как бы тело слушать. Для этого мы используем обычный ключ от квартиры, от машины. И вот э, мой ученик закрывает глаза и стоит, я его ключом раз про, э, протыкаю. Сегодня мы работаем, можно толкать в нижнюю часть живота, э, плечо, толкать сзади. И естественно это немножко больно, поэтому он начнет прогибаться. Это все же можно делать с движением. Двигаемся, проваливаем. И когда ученик уже нормально Натренировался, вот это, прочувствовал вот это право, тогда уже можно помыть рукой. Можно перемешивать. Иногда рукой толкаешь, да иногда ключом толкаешь. Следующее упражнение это столбики. Представьте, что мы стоим на столбиках, дистанция вытянутой руки. И вот мой ученик стоит, я его толкаю. Моя задача столкнуть его, чтобы он делал маленький шаг. Если он шат сделал, он как бы проиграл. Там, один раз присел, потом можно меняться. Итак, ты стоишь, я тебя толкаю. Раз, провалить, да. Вот, провалить, пробовать, да. Я могу там играть, там, провоцировать, чтобы его столкнуть. Все, он присел. Теперь он меня толкает, да. Я проваливаю. Да. Вот, стараюсь провалить. Это упражнение можно усложнить. Да. Ты меня толкаешь э -э, одной рукой, я тебя толкаю одной рукой. Одновременно можно только его перетолкнуть. Давай, пошли, да. Вот. И мы уже можем бороться за... За столбики, за положение вот. Также усложняем там, Две руки Потом можно Потом можно уже с захватами э, Пробовать, кто кого столкнет Со столбиков да. И вот выходит э, Итак, одна рука, обоюдная работа да, Пошли да. Угу. Ничего, ничего. Две руки работает да. Так я партнер давлю, он убирает вот эту локальную зону, толкаешь мне, да, я должен убрать в первую очередь, как бы провалить эту зону, где меня толкают. И потом у меня руки как бы вот водоросли, когда вот толкаешь меня, я раз, и руками сразу же прилипает к руке. любую э, часть толкает, вот сразу же руки прилипает к толкающей руке. Да. Это все можно делать в движении. Следующее упражнение. Меня опять толкает, я проваливаюсь, руки прилипают и потом уже немножко протягиваю. Протяну. Следующее упражнение, оно уже больше похоже на э, не просто как отработку, а уже как бы на применение в борьбе. Итак, мы уже становимся э, в положении, как идет обыденная борьба, только мой партнер сейчас слушает э, мое давление. Вот я стою и раз, начинаю скучивать, надавливает. Он проваливается и меня уже как бы сталкивает. Можно и бросать даже. Ну, сваливать, я так скажу. Двигаемся, я о, давлю. вот, давлю. Угу. Раз, хожу. Здесь просто, здесь просто незаметно, где я Но В данном случае я надавила э, плечо на трапецию, и меня уже как бы поварили. Да, Итак, вот мой партнер стоит. Работает он тоже. Он как бы учится держать свою конструкцию, свое тело более жестко. А я должен повиснуть и повисеть на своих руках. То есть, первое, начинают шея. Там, э, вишу, вот, новую немножко в сторону, и вот на руке. Одно немножко повисел, держит там, на другой руке там, повисел. Да, могу на, на двух ногах ну, да, висеть. Есть, шея, э, руки у нас проработаны. Теперь также можно попробовать там, э, на одной руке подержаться. Там, или там поглубже, вот, повесить, Есть. Следующий этап вис на руке уже беру цепляет здесь если будет хороший захват то вы сможете и поднять бросить то есть ну, хорошо если захватывают детей нету у новичков то естественно они будут улетать поэтому берем хорошо прижимаем руку как для броска да и пробуем повисеть. вот здесь на другую руку также прижались хорошо взяли немножко выше локтя плечо к плечу и здесь прижимаем к себе Здесь своим плечом прижимаем предплечье партнера к корпусу. И все, вот это вместе монолит такой цепляется и держится. Вот держим сюда. Причем партнер меня не держит, я пишу на руки. Итак, если это у меня есть, третья техника. Одной рукой за шею, другой рукой за руку. И это уже более похоже для бросков. Да, вот техника захвата. То же самое пишусь. Раз. Поднялся, держусь, пишу. Тоже легко, если ты уже умеешь делать вот эти захваты. Итак, пооработали. Мой партнер на мне, я на нем по очереди. Что значит карусель? Я а, цепляюсь за партнера и как, а, как будто он канат, я на канате а, буду сейчас себя рассказывать. То есть он я держусь, разгоняю, прыгаю туда как бы на колени себе. И цепляюсь за него, как бы, раз, вот так. И получается, что ему довольно-таки тяжело меня удержать. То есть я могу там на двух руках немножко разгон. И вот <смех> такой легкий получается себе бросочек. Это за шею. Также могу взять за руку и также потихонечку себе прыгаю туда на, на колени. Вот, раз, и он тоже падает. Здесь очень важно плотно держать беру также третий захват который мы делали и вот начинаю легкий разгон за защитный вида вот раз туда и на колени себе прыгаем можно также все делать и если я в ту сторону прыгал я также могу прыгнуть немножко как бы и в эту сторону то есть первым прыжком я делал Сюда, в одну сторону. Сейчас я прыгаю в эту сторону. Назад эту, в эту сторону пять раз. Тоже очень хороший получается бросок. Следующее упражнение. Оно в основном акцентируется на работе корпуса или, как мы называем, живота. Центра тела, живота. Оно имеет больше такой жесткий характер. Что это значит? Мой партнер заходит на какой-то там бросок, который вот ну тоже там... Он и вот когда он, только он заходит, я своим животом, центром выбиваю его или вверх, или вперед, или там могу садить вниз. То есть, он заходит, да, вот, и я сразу за счет ног руками сильно сжимаю его, прижимаю к себе, и за счет ног вот, э, гружу, за счет веса тела. Вот, это раз, да. Второй момент. Могу немножко его сместить ударом э, живота или тут, таза в бок. Пошли, да, вот. немножко, немножко встал, ну, так Прикольно. Также, вот. например, заходи сюда, например, заходит на заднюю подножку да, и я вот как раз тазом добиваю его а, в сторону, еще раз заходи, но здесь надо поймать вовремя, чтобы он только заходит, да, я подбиваю его тазом а, в сторону, он как бы уходит Также я делаю проход в ноги, он центром а, своего тела, центром живота, он давит на меня и как бы сваливает. я прошел, вот, ногу убирает, и сразу же, вот, и как бы животом меня грузит вниз. Довольно-таки прикольно. Еще дочек, Двигаемся. Я и раз, вот, и, и сваливаем. Оно так интересно припечатано было. Захожу, да, я вот захожу, он также сейчас рукой придавливает меня и грузит вниз сильно, да, вот. Просто вертикально садит вниз. Еще раз, заходим, да, заходим, я просто вот сажу, да, сажу вниз, могу немножко сместить в сторону влево или вправо. Вот. Ну и сейчас в чем суть отработки. Я захожу на любые броски, а мой партнер старается за счет мощного как бы, центра садить его вниз вместе со мной. Прижал, посадил, прижал, посадил. Итак, двигаемся. Резкие толчки или невидимые удары любой части тела. Что это такое и для чего это нужно? Сейчас я объясню. это. Можно бросок, например, сделать. Я захожу на бросочек, поднимаю, ну в, в жизни там, например, раз. я себе бросил. Это же можно, то есть, он вот такой относительно, ну не не очень резкий. Это же можно сделать также. Я зашел и вместо того чтобы просто тянуть да я могу здесь сделать такой а, рыбок ну, я сейчас сделаю более такой простой то есть я буду сейчас делать вот кусочек этот только его делать немножко в другом а, исполнении здесь я первое делаю такой резкий рыбок да, вот. а, естественно это выводит а, с, с удобного положения моего партнера и вот этот резкий рыбок он немножко ну, вводит в такой дискомфорт. И потом резкий рывок. И здесь тоже самое. Я могу тянуть просто. как Рывок и рывок. Такой. Оно очень как бы остро выводит из равновесия. Или же, например, там проход. То есть можно остро плечом как бы ударить, уколоть. И здесь тоже самое резко подорвать. И вот эти острые рыбки. Или же, например, я здесь... Держу за шею, и ну, не просто там тяну, да, вот, а именно очень таким импульсом, как щелчок, делать рыбочек, да, вот, и оно довольно-таки неприятно, во-первых, а во-вторых, намного легче делать такие броски. Поэтому мы учимся. Первое. Поставил руку. И вот такой острый толчок, как будто рука ватная а внутри иголка. Да, плечо начинает толкнуть. Да. Значит, научиться толкать просто кистью потом предплечьем туда, в него толкать, например, э, такие как бы, удары, плечом, да, плечом, э, когда борешься где-то, можно, вот, я, я вывожу из равновесия, да, и, и я плечом э, делаю, как бы, такой удар, проход, э, когда делаю, да, мне надо поднять, немножко, как бы, пробиваешь плечом, и вот эти э, мелкие руки тоже надо научиться делать, итак, кисть, Локоть, предплечье в разные стороны, на себя, под себя. Дальше поднимаемся, плечо, плечевая коестр, э, так, так мы, так ударяем. Вот, э, уже непосредственно плечевой сустав. Колем туда, лопаты, э, вот, где-то прошли вверх, да, вниз, все стороны, вверх, вниз, влево, вправо. Э, грудь, также грудью, где-то Прошел партнер ноги, вы даже можете сверху его немножечко загрузить таким рывком в грудь. Та же спина. Таз. То же самое. Таз подошли, не просто тянем, а выбиваем, выбиваем партнера таким рывком. В сторону таз, да, вот. Например, да, вот мы. Назад. То есть я в сторону убиваю. Также назад толкаю. В внутреннюю сторону, бедром. Это выбивание бедром, ну, коленями мы не будем делать это как будет считаться этот удар, но зато на зато вот такой резкий толчок, удар задней поверхности колена тоже очень хорошо выбивает и вот это все мы прорабатываем, поставил руку мягко без разгона, без, этого нет, а поставил руку и вот как бы, из живота идет импульс с корпуса, да. Главное расслабиться и, и уколоть, руку. Да. И ну вот, пробуем потихонечку прорабатывать, прорабатывать всеми э, частями тела толчки на партнерах. Здесь важно как раз изучить вот эту физиологию положения тела, куда толкать, чтобы желательно толкать в центр, не просто его вот толкаю сейчас плечо туда. Нет, его надо толкнуть в партнера или же тоже тянуть от центра. То есть если тянуть сюда, то чтобы центр как бы вытягивать. Толчок. Можно туда просто. Вариант не очень, э, не очень хороший, потому что урона мало. А если я толкну немножко в центр его тела, тогда будет ему хуже. Вот, это тоже надо учитывать. Сейчас мы будем использовать как раз э, вот эти рыбки. Вместе уже с техникой самого броска. Итак, э, начинаем свободно двигаться, как бы борьба. Первая фаза это свободная борьба, обоюдная. Как бы, да? вот, э, раз, раз, начинаем двигаться. И тут партнер, э, не партнер, или партнер, или может быть, тренер говорит, стоп. И вы остановились вот в таком, например, положении. Здесь важно, чтобы было три точки контроля. Первая точка это как бы рука. Ну, точка имеется в виду. Как бы э, участок это рука, здесь кисть, здесь предплечье. Вторая точка как бы зона это другая рука и обязательно желательно, чтобы было контроль еще ногой, то есть три таких точки. Итак, у нас есть, я контролирую, но соответственно голова прижимается. Да, первый момент, что я начинаю, я сейчас начинаю с ноги, это ключевой момент, важный, начинать с ноги. Попробую сейчас ногой сделать какой-то вот, э, вот этот импульс, э, рывок, щелчок э, ногой. И, в этом случае я могу вот сделать сюда. Раз, ага, есть, удобно, хорошо. Значит, если я э, толкаю, могу толкнуть только сюда, видите, тело двигается туда. Соответственно, эта рука уже, сейчас эта рука будет импульсом толкать э, вот, э, партнера вот туда, хорошо. Я отдельно сейчас руку проталкиваю, ага, есть, да? туда. Эта рука немножко может подкрутить под себя, вот как бы в корпус, да, И здесь рыбочек такой. Здесь важно как раз, чтобы он был не просто вот такой толчок, а... Э, Импульсный, щелчковый толчок. Теперь соединяем две руки. Вот. Есть. Ага. Теперь пробую ногу и две руки. Так. Ну так прикольно получается. Вот. Итак, попробовали уже, когда я три точки сделал, как бы вот этот бросток, мы начинаем дальше. Двигаемся, двигаемся. Заходим где-то. Вот раз, зашел. Здесь отсюда. У меня нога начинает с ноги. Ага. Задняя поверхность колено работает. Ага. Есть хорошо. Чувствую. Соответственно, тело двигается немножко назад. Понятно, эту руку буду дергать сюда резко, эту немножко правую руку приподнимаю. И оно получается, как бы нога есть, рука, две руки есть, и потом уже как бы соединяем. И он получается такой взрывной острый бросок. И также мы там двигаемся, двигаемся. Я прошу, чувствую, здесь в данном случае нога у меня прижата, но больше можно использовать... Руку тоже тревожный, плечо и здесь рука будет, как бы плечо вместо ноги получается, развод есть, плечо вставляя острида и уже здесь приподнимаем. тоже получается. И вот так, двигаемся, стоп, нашли, дернули ногу, руку, руку, соединили две руки, две руки, нога и сделали бросок. И вот на этом как бы я закончу, потом партнер также двигается, стоп. Нашел, нога, рука, рука, нога, рука, все вместе, косяк. Очень часто, очень часто, когда я, например, там где-то захожу на. Я хочу сделать вот этот бросок сейчас, Давай. Очень часто одного импульса недостаточно. Что это а, имеется в виду? То есть одним импульсом я эх, не, не брошу. То есть, что здесь надо? Здесь я первое, я могу подгрузить, вот, например, смотрите, подгрузил, подгрузил, подгрузил. То есть, я две-три таких импульса и выбрасывает. Э, Снова. Двигаемся с партнером, свободный э, поиск бросков, как бы он э, меня пробует бросить, я его пробую бросить, и у кого получается, он пробует делать такими э, двойными, тройными э, рывками бросок. Не одной тягой, а именно раз, два, три. Боремся, да, боремся, боремся. Мы. Сейчас получилось как бы на один. Да. А вот раз, я, е... раз, два. Подорвал и догрузил. Тоже подорвал и два раза еще докрутил. Серия хаотичных рыбков толчков. Они как похожи на какой-то фейерверк. Когда вот только касаешься к партнеру, ты начинаешь вот коснуться, здесь дернул, здесь дернул. Любая точка в свою сторону начинает раздергивать партнера и а, вот такой серии получается можно вывести его из равновесия то есть мы начинаем то от себя, то влево, то вправо. Коснулся где-то ногой, выбиваешь сюда, руку толкаешь, потом обратно тянешь его. И вот это раскачиваешь его. Довольно неприятно противостоять такому э, спортсмену, как, который постоянно тебя разбрасывает в разные стороны. Первая ошибка. Это толчок или рывок. Он не импульсом таким, я сейчас буду дергать, таким э, да, резким. Вот или туда, а немножко просто мышцами тянешь, да вот нету вот этого э, взрыв взрыва то есть импульсный э, бросочек или толчок, а просто мышцами, вот толкаешься сюда-сюда, такое мягкое начало, оно должно быть острым началом, да, бросок, рыбочек, да, это первая ошибка, что надо, ну как его легче достичь этого рыбка, это надо расслабиться, э, растряси себя и вот с этого как бы положение, ты расслабился и дернул, и дернул, да, снова. Раз партнер почувствует, что э, рывок острый. Вторая ошибка, это, например, толчки не в том, или рывки не в том направлении. Я уже говорил, я держу за руку, вместо того, чтобы толкнуть в центр, я толкаю вот туда. А смысл? То есть ничего не двигается. То есть я могу дернуть куда-то руку, а его центр не сместится. А мне надо снести его центра, а потом уже управлять этим центром. Следующий момент. это рука имеет запас движения. То есть я держу за руку и здесь дергаю. Запас движения есть. А ничего не случится тоже с его центром. То есть надо натянуть партнеров. Натянул, чувствуешь уже на эту натяжку. И потом с этой натяжки идет уже рывок. Это такая ошибка. Следующий. Когда вы делаете рывки, уже как бы выстраивание броска. вот У нас есть Три точки, например, да, то если у вас нога толкает в эту сторону, и вы захотите тоже как бы дернуть сюда, а потом сюда этой рукой, то есть в три точки, рука, рука и нога в одном направлении, ну, просто не получится. Поэтому надо изучить вот эту анатомию броска, то есть если нога сюда, тело уходит туда, надо ему помочь, да, и мы как бы подрезаем, да, и тогда получится. Это важно, чтобы не делать все в одном направлении и сами падаете от этого. Следующая ошибка, это вы, когда это все делаете, сильно закрепощаетесь. Закрепостились, и тогда уже что-то пытаетесь сделать. Нет, здесь наоборот, чтобы рывок получился правильным, надо расслабиться. То есть расслабились, двигаетесь, и рывочек, и рывочек, и рывочек, любой частью тела. Главным преимуществом этой техники, это то, что у вас увеличивается выносливость. Вы очень рационально тратите свою силу. Потому что вы двигаетесь расслаблены, и в момент вот этого импульса вам надо очень мало силы. Второй момент. Ваши броски приобретают какую-то остроту и скорость, соответственно. И вот эти рывковые броски, они выводят из равновесия, как физического равновесия, так и ну, психологического равновесия. Потому что постоянно развернут. Это немножко бесит вашего противника, соответственно.